Привет! Меня зовут Денис Юкасов и в этом выпуске я покажу вам технику AirTouch с одновременным окрашиванием корней и тонированием методом цветовая баня. Разделяю волосы клиентки на 5 зон. Одна из них это в виде ромба на макушке. Начинаю работу с височной зоны. Выделяю экзогообразным диагональным пробором первую прядь и выдуваю ее феном. Фен подвожу вначале к корню и затем уже продвигаюсь к концам. Не пугайтесь, что у моей модели столько много коротких волос, с ней все нормально. Она просто молодая мама. А как вы знаете, после родов начинается активное выпадение и рост новых волос. Так как техника моей работы является закрытой, поэтому высоких оксигентов здесь не требуется. Я использую 3% оксигент в пропорции 1 к 3 с обесцвечивающей пудрой. Любая пудра от Estelle одинаково хорошо работает как в пропорции 1 к 2, так и в пропорции 1 к 3. То есть, если вам нужна смесь более жидкой консистенции, то используйте пропорцию 1 к 3. И так как тут больше оксигента, а смесь будет более щадящей. А также для защиты волос во время обесцвечивания я добавлял масло Эплекс. На 30 грамм пудры я добавил 5 нажатий масла Эплекс. Теперь оно, кстати, не в ампулах, а в бутылочке, как и эссенция Эплекс для добавления в краску. При нанесении обесцвечивающей смеси тщательно следите за тем, чтобы вся прядь была тщательно пропитана обесцвечивающим составом. Для того, чтобы не было пятен или каких-то недосветленных частей волос. Теперь я перехожу к работе зоны на макушке у ромбовидной формы. Выделяю зигзагообразные пряди и выдуваю феном пушковые волосы. В технике Air-Touch вы можете контролировать уровень блонда и также его количество. Чем ближе к концу вы будете держать прядь перед выдувом, тем больше будет темных контрастных переходов. А если хочется больше блонда, то держите прядь ближе к корню. никогда не экономьте на обеспечивающей смеси. Чем больше ее будет нанесено, тем чище будет результат осветления. Теперь перехожу к работе с второй песочной зоной. Проделываю точно такие же манипуляции, как и на правой стороне. При работе на затылочных зонах, использую смесь обесцвечивающей пудры, а также в равных пропорциях смешивал и 3,6% оксигент, что дало мне 4,5% оксигент. Тем самым, я выровняю скорость работы на височных зонах и на затылочной зоне, то есть за одно и то же время выдержки, с момента последнего нанесения пряди, у меня будет одинаковый фон осветления. Повторюсь, как и в каждом видео, что сила оксигента при работе с пудрой никак не влияет на силу обесцвечивания или осветления. Здесь уже будет играть время. Чем ниже оксигент вы используете, тем чище будет результат, но за более долгое время. Для того, чтобы не терять время, я использую краску от Кутюр 47, 50 и 576 для закрашивания прикорневой зоны. Смешиваю я его 11 к 1 с 3% оксигентом и время выдержки 35 минут. Как раз это время выдержки даст мне равномерное осветление прядей в фольге. Прошу прощения, но заработался и не снял процесс тонирования в мойке методом цветовая баня. Но рецепт цветовой бани вы сейчас видите на экранах. 671 и 776 содержат пепел и фиолет, которые будут нейтрализовать желто-оранжевый фон осветления. Это классическая цветовая баня, поэтому краска, шампунь и оксигент были смешаны между собой в равных пропорциях. Время выдержки составило 15 минут, но всегда контролируйте, не отходите от модели. И вот он результат. Посмотрите, какой максимально плавный перелив и переход от натуральных корней к более светлым концам. Все свои рецепты окрашивания я выкладываю в профиле Instagram вход только профессионалам с открытым профилем а также в закрытой группе вконтакте вход также только для профессионалов ну и милости прошу в мой чат телеграм если еще не подписались на мой канал YouTube, то обязательно сделайте это, поставьте колокольчик и палец вверх. Всем пока!